Ох, вот что я делал, как это идело. Так я и сбрал всех. смотрите. Квест. Увлечь население. Я западал на карту. Все, это будет. О, серебро, отлично. Не хочу потерять. Хочу только прокачать персонажа. Ну ладно. А, тут 2х. Пойду сюда. вот 2х значит значит, два раза больше дучков. А 2 значит что-то лучше. Как там звук вон, игры? Звук музыка без клана отлично так строим вы ждете ладно работайте Так останавливается слабо все-таки 3 на 3 гуаем слушайте а чего вы копируете не честно они меня копируют бро че за прикол да все взять а вот не знаю давайте по-быстро да, давай секунд, секунды, просто ну, взять. Давай, давай. Ну, как-то нам по такой опасности, как бы самой. Да, у нас экзос. Да, у нас А, ну, ну, ну, хотел ну, ну, ну, ладно. ну, Так, ну, ну, я бой. ну, больше ну, Чем больше, тем лучше. ну, ну, ну, ну, Хочется стоять только один с войсками, а если все мы не будем, я они охраняют оборону? Соп, соп, соп. Так, Можно собрать... Э -м -м -м. ...демона? В принципе, да? Идам. Взрывай. так? Ну, уже атака? Война... Сами. Я хочу демона. Я о, oh малька. Давайте. Надо такое солковое искать там. Так, атакуйте. Где крышка? Демон. Не бой. Сейчас придет такой разрушитель. Все волны. Демон. Ну, все, войска потерял Ну, ладно. Ра -ра -ра. Вот, это не решимся. может атаковать, в принципе. Атакуйте, често идите. Атакуйте. Так, атакуйте. Так. Итак... Сбор меняем. А вдруг они что-то скажут мне, а не хотим мне. Так, но ну, сражайтесь, сражаюсь, в принципе. Понял, как можем. Войска, у меня 0 войск. Войск 0. Ультраман какой в принципе, можно еще одного микромана. а микроман. И давай, новый микроман. Так. Здесь прыгай! Вау, красава. <с 10> давай, давай, давай. Что за вы чё Нормально вообще? Они моего микромана взяли. Дайте мне такую карту. Нет, я так не играю, разработчики. Что за прикол? Мне чипы сын что ты не играть так, слойки на правого дамы ну, твою маклитову по-быстрому план, план Б. просто, вали как можешь не вали, а воюй, из своей страны чтобы у вас провалились бы друзья, ну одни они, демоны взяли откуда я знал, что врага есть демоны наша цель что там собрать минерал ну вот все смысл вот. минералы собрать да минералы и призвать кучу восьми. Типа. ты нормально вообще он такой О -о -о -о, На тебе по спине по ударю, блин мой демон он такой и обоим у демон взяли это нечестно я а знаете а возможно это эти взять просто экономка реально душит еще демонов вот. как вас весь чувака так давайте быстро собирайте быстро призывайте мы будем просто дразниться так да, да живой, как хочешь думаю уже не нормальный <соценно> давал мне так быстро тогда по быстрому собираем уходим так у нас сколько, сколько мана вообще шок просто сколько, сколько вот что-то сделаем да взяли одного если бы мне дали такую карту я бы обратно взял все было бы есть ну, рабочих неведами карту уже обратно взять своего не как она действуется наверное собирайте ремонт ремонт где мой чувак? Когда ты забрал? вон он, кстати, красивый пришел там. Так что разберите моего, также арду берите. Взорвался. канала взял. Ну ладно, тут все Смотрим. Сбор минералов. Улич население. Нормально, еще побольше. Сбор минералов классно, а улич как-то меньше. Но дело в том, что сразу не убивают. Главное эти друзья, где-то на 2x и вложить 2 2 Знаете что разработчики? Знаете, другую игру еще? Ого. футбол будет. Футбол игрок. Бравл Старс. Бравл Старс или гонки. Просто так будет обидно проигрывать. Не, ну если игра не глобальная, то есть не для всех. Копишь войска, 100к набираешь. а то мне счет, ну, не так много бывает до 10 к а там столько У меня уже там 137 чем-то э, обезьян это же возраст обезьян пиши пиши в поисках возраст обезьян найдешь по переводу так переводится или просто edge waves edge of waves может так на русском найти если там возможно найти. кстати мне вот интересно может так найти я тоже хочу узнать edge of waves G, G, G. Блин, где там Г? русском буквы есть Г. Adel Waves, Are there? Are there? Are there? Не знаю, что это происходит. Так как там, войска стройте? точки что я вдруг Никто не строит. Я один только по скорости. А раньше как я был медленный? Как говорили, ты никто, ты не имеешь играть. Ну фу. Мы что -то, атака. Ну поздравляю! В По атаку идем. Вс, нормально? Базу построил. А, псы! Я думаю, какие красивые сушите прикольно. Так, ну что, идите атакуйте. Я конечно не говорил про это, так что не слушайте меня. Мы проверим, окей, проверяйте. Так, ты можешь, конечно, обратно. Ладно, возвращайся, не буду терять. А вдруг там опасно? А я боюсь. Я боюсь. Так, проверим. Потом он спать будет. Все, понял, отступай. Ой, здесь. Бегом. Блин. Орду стройте. Двою ж за какого, блин, черта, он знал. А, быстрее, да блин, давай, врубай все. А, твою мать! А, Эй, Жонмикал, э, э, как это понимать? Так, давай туда иди, туда-то, а, блин! Эти к мышки! Так, а кто тут не слушается? Ааа! А. Отступай! Стоп! Кто вам сказал? возврат возврат нормально да давай быстро вот так минералы а потом гиганта О. вот так вот. ну блин ладно помогать кому-то ну, должен да твою ж дивизию такого чварта Блин! О, вазу ну войск Стой! Ну пожалуйста! Офигеть, друзья! Как у нее столько войск? Откуда? Можешь построить карту вражескую вроде можно после кат, поэтому Посмотрим. Возможно, это офигенно тактика, которая рабочая на наверное рабочий. Вырубать по-быстрому. Просто работай. Давай. поискать здесь в атаку полном программе это не работает вроде попробуем ну, давай а -а -а, да что у вас шестого уровня там у него еще третьего какого черта по не может быть ему не узнают как-то ну давай давай давай холодокровный Работай как хочешь. Да. А ладно вам уже. Я лишь же, если бы ли, ми минералы забрать, сколько смогу. Офигеть, у меня просто колонна. Кто-то минералы собирает, точнее этих летающих, кто-то другой что-то собирает. Тут прикольно. Что, минерал хочу взять. Силу. Он просто всех вырубает. А можно восстановить катку и закончить и узнать так давайте посмотрим интересно Мне просто ничего нету а это что тебя бы он наверное, будет строить отступить ну а что ты готов к этому ты видимо вообще пока у него орда строить блин тоже строишь смотрите как нужно казармы строить он на тебя напал бро, не какой вот ну давай мау под а туда а тут а, тут. а, а, а. слушай я ч такое я тебе говорю ты не видел все силы крошка. да они договорились на подстричь карту чем они там занимались возможно это шахи мат будет но вы знаете что есть крутые персонажи лучше чем эти вот мои нет, он вот, такой, вот, все сдаюсь. Ну, я не знаю, чем они занимались. Это куда-нибудь такой бойчик? Это один, чувак, или двое? Вдвоем. Так. Ну, вот, специально, чтобы, время не подавались. Да, ну, просто человек холодокровный. Что это такое? На вас А-а-а, медики? А, там еще база, чуваки. О. Давай. О, он уже понял. Не, ну есть что-то такое классное. А, вот что это стреляет. У меня только есть персонаж. У нас квест. Так, квест заканчивается, ее Я не хочу длинный роль. Я понял, что Во время просмотра падает такая штука на YouTube есть. Давай, давай. В принципе хорошо а что если меня не знаю нужно почитать кое-что вас региони что не делать он такой никогда не сдает тоже не сдаю чувак вот на ускоряй себе а блин а так нельзя а тут можно блин такой ремонт офигеть блин ремонт тут можно сделать хоть что-то я жив я ремонт делал первым делом они строили ничего о макс ри смотрим на ч сбор минералов забираю всех как быстро? Как минералы? А, я их собираю. А что вы там делаете? Так что с чем занимается? А призывой да. окей, пропускаем. 6 минут на ролик Прикольно. Так, каза о минералы, что призывать. А я там призываю обычно, да? Понял. А, лако. это я? в тот Это, еще? это вражеский. А ты что-то нам ждал? Ты? А, ты меня убивал, помню. Да что? Каче, че, че, че, че, че, че, че, че, че, че, че, занимался? че, че, че, че, вот эти у хранил в себе, хранил в себе. Все, все уже заплатил Варду. Да, это была Сяю Варда, понял. Так, ну, кончить. Друзья, макс риск получая на радика. награда пос посмотрим в следующем ролике. Я уже прокачаюсь. Обещаю, что мы победим этих вот офигевших донатеров. Всем удачи, пока.